Здравствуйте, дорогие друзья и гости! В новой рубрике я представлю вашему вниманию песню Клёвого Мойта с пожеланиями, а также новую песню Игоря Клёвого «На ее ладонях моя жизнь» под любимую гитару с любовью для вас. Я представляю для вас новые песни Игоря Клёвого. Приятного вам просмотра! Люший день у нас с утра и хочется кричать, ура. Приветствую я вас, друзья. Смотрите мой канал всегда. Жизнь со свете прекрасно, клевыми друзьями, клвыми не рождаются, клевыми становятся. А вам, друзья, всегда, что все всегда, чтоб посмотрели много целых и любили вас. Жить на свете прекрасно, с клевыми друзьями, вам свою я песенку и царев свой дал. Начни векоя просто жить, учись, любить, уметь жизни, пускай сегодняшний возьмет Письку меняется твоя рука. Жить на свете прекрасно, С клёвыми друзьями, Клёвыми не рождаются, Клевыми становятся. Пусть утро будет нежным, волнующим и страшным, Один всегда успешным, и прекрасным. Жить на свете прекрасно, С клевыми друзьями, Клевыми рождаются, клёвыми, клёвыми становятся. Клевые не рождаются, клевые не становятся. Свете. Вроде за плечами много лет И глаза их с нежностью ребенка В них душа из пережитых лет Словно в жизни и Небесда ли серьез? Нет следов характера и стали. Слово тех глаза не знали слез. Сверкает радость. Счастлив я, скорее всего, ее полюбил всем сердцем и душой. Есть такие женщины на свете. Вроде... За плечами много лет И глаза их с ребенка душа из пережитых лет На ее ладонях моя жизнь Рада, счастлив я встретил, что ее полюбил всем сердцем и душой. Женщин я таких немало знаю, и признаюсь, по секрету вам. Чаю, и чувствую сам. Ну вот и все, дорогие друзья. До новых встреч! Не ленитесь, ставьте лайки, дизлайки, пишите комментарии и подписывайтесь на наш канал. Спасибо за внимание. Всего вам доброго.